Two, one, go. ты думаешь, пицца, роллы, суши, гамбургеры сделают из тебя счастливого человека? Правильно думаешь, конечно сделает. А, не приезжай домой, здесь что-то не то. Повернись. Сейчас Свет берем. Включим лампочку. Ух! Повернись, повернись. Лешка прийти. Один капюшон. Ну ты марасишь свою ложку, да, Ми? Что ты делаешь? Бали. Кушай, что. Брат. Викай, шалкай! На пятый ходи! Пятый! Шамиль, сейчас я не буду рассказывать, у меня голова тошнит. Есть да у тебя что-нибудь от живота, чтобы зуб не болел? We got a child in the car with no child seat. I don't have a child. A child Are you sure? <laughs> I don't see one. We do have a child in the car with no car seat. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Done with their pump gun. be singing in my Tom Schultz-Bunker. is Unter, hur diese Welt geht runter, und Hur all diese Welt geht runter, diese Welt geht runter, auf den Schirmen das Paradies. Только надо, чтобы у вас мясо было хорошее. Ну, в общем, хорошее, могу приготовить по хавам. Во-первых, я не хаваю, а ем, а во-вторых, я не ем мясо, в свежести которого я не уверена. А с мухами вы вот как боретесь? Фэт-муха. Как боретесь? Зайчик. Нет. Зайчик. А. Зайчик. Третий раз уже не смешно, зайчик. Tiene ocho salidas de emergencia. Dos en el sector delantero, en el sector central y dos en el sector posterior de la cabina. And joining them. Troll my death best for you. And joining them. Нормально все? В порядке? Это очень смешно. Мутон ну, всегда ходит без одежды, но на пляже он надевает трусы. Сквидвард поливает цветы под водой. Водой поливает. Да, действительно, они никогда не выберутся оттуда. Это невозможно. Нет, тут невозможно выбраться. Невозможно. Вы в курсе, что это две собаки? Но ну почему одна говорит, а другая гавкает? Почему? Ой, это друг, а это питомец. А здесь вас ничего не смущает? А то, что утки едят курицу, нет, нормально. Что случилось? Обидели? За что? Ну что, накосячил, значит. Ну ты виноват. Ну, а что я могу сделать? Здравствуйте. У вас жвачки по рублю есть? А по два? Сколько, сколько стоит? Два рубля сколько стоит, по два? Можно одну? Два рубля. Сколько с меня? Два рубля! Вот этого не видно. Вот этого не видно. Вот этого не видно. Вот этого не видно. О, мам, а ты что, отдыхаешь? О, это сразу видно. Мама, ты опять решила мне все запретить, все мои домашние дела? Рамина. Ну да. Это вредно, я же тебе сказала. Рамина, то слушать наушники нельзя, уши Рамина. испортишь. То кушать сладкое нельзя, зубы испортишь. Ага. То сотку нельзя смотреть в глаза, испортишь. Ну это все вредно. Ну что тогда можно детям? Они, люди родили, Рамина. чтобы они кушали? Рамина. Ой, и Алла, что, Ранель? Ты можешь смотреть, когда мама уйдет. Наушники. Ранель. Данель, я вообще-то здесь. Я знаю, знаешь, что давай сделаем? Давай, знаешь, что сделаем? А ты поставишь, наушники уберешь, мы все будем слушать эту песню вместе танцевать. Давай. Давай. Что, плохое предложение? Нет. Пустая. Пустая. Еще одна пустая. И одна полная. Полную. Мы кладем кольцы, да? И попробую разыграть друзей, только тихо. А, смотрите, предлагаю сыграть вот такую вот игру. Вот у меня есть одна полная коробка с одиннадцами и mm -hmm. две пустые. Ставлю пять то что вы не сможете отгадать. Mm -hmm. Я сейчас перемешаю. Давай. Вот, вот, полная и две mm -hmm. пустые. Mm -hmm. Готовы? Mm -hmm. Да, давай. Все, супер. Вот здесь? Вот здесь? Да? Нет. Ну ладно. А здесь нету Нет. Нет. А... нет. Пустя. Давай, Давай пустя. еще раз. Давай еще раз. Еще раз показываю. Давай, смотри, да. Мешаем. Так. так. Здесь, точно. Здесь? Нет. Вот. Да б так!